Здравствуйте, с вами программа "Гипотезы", я, Лилия Иликова. Сегодня я рада приветствовать в нашей студии писателя, политолога, публициста Кирилла Бенедиктова, автора политических биографий Дональда Трампа и Марин Лепен и колумниста издания «Раш Тодэй». Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Лилия. Мне очень приятно снова быть в этой студии, где мы год назад уже вот разговаривали про как раз Марин Ли Пен. И надеюсь, что сегодня беседа будет не менее интересной. Потому что очень много есть а, вещей, которые стоит обсудить. Действительно, год назад мы очень обстоятельно, я помню, обсуждали Францию, политику Макрона, а, те события, которые предшествовали его избранию, и в целом изменения в европейской политической повестке. В связи с этим, вот хотела бы спросить, а, за прошедший год политическая повестка стала только более интересной. Да? Политические события напоминают вообще захватывающий сериал, потому что то, что происходит, иногда неожиданно, иногда это революционные изменения, как в Италии. Иногда это что-то совершенно такое неожиданное, как случилось с выборами в Швеции, когда шведские демократы, пусть и не набрали в ожидаемого количества голосов, но все-таки они заняли достаточно э, прочную позицию и много людей отдали им свои голоса. То есть происходит э, такой процесс, когда либо националисты берут повестку популизма, либо популисты с националистической повесткой стремительно идут к власти. Как вы считаете, с чем это связано? Э, связано это прежде всего, конечно, с тем, что м, идет очень мощная «Ответная реакция на глобализацию». Это ну, несколько отложенная реакция, да, но тем не менее вот она сейчас набирает силу. Это не антиглобализм. Вот антиглобализм, сам термин, он немножко скомпрометирован теми <свят> значит, активистами, которые периодически устраивают всякие манифестации там, где значит, проходят саммиты мировых лидеров или каких-то межгосударственных организаций, национальных структур и так далее. Нет, это не совсем антиглобалисты, но это вот, я бы сказал, та часть, наверное, политического класса и та, та часть общества, которая противостоит либеральной глобализации. Вот вы сказали про популизм, это, в общем, верно, но сам по себе популизм не является чем-то новым, да, это достаточно старое явление. Вот. А новое явление, вот бельгийский политический философ Шантальмуф называет это популистским моментом. Популистским моментом, то есть как бы... Это фактически новый популизм, который берет действительно на вооружение очень многие националистические идеи и лозунги, инкорпорирует многие крайне правые, но в то, в, в то же время и левые партии движения. И получается, что мы имеем дело уже не со старой вот этой вот дихотомией левое-правое, а с целым рядом новых Таких противостояний осей, да, допустим, вот там, там, либеральные глобалисты сторонники традиционных ценностей и практик. Центр периферии. Вот это особенно важно для таких стран, как допустим, Соединенные Штаты mm -hmm. и Франция, например. Ну, мы про это еще поговорим. Вот. То есть, вот, особенность нынешнего момента в том, что на смену традиционным там, левым, правым партиям, там, центру и так далее, да, приходят э, движения, которые очень четко э, ассоциируются уже даже не с э, какими-то вот, противостоящими друг другу частями политического спектра, да, сколько с, э, допустим, элитами э, и народными массами. Вот. И удивительным образом то, что раньше, может быть, да, тоже было такое. Да, правые, условно говоря, защищали интересы элит, левые защищали интересы народных масс. Вот сейчас такого нет. Например, вот во время последних выборов в Италии, вот, как мы видели из диаграмм, которые нам итальянский коллега показывал, центр Рима, старые богатые кварталы, населенные в общем состоятельными людьми mm -hmm. голосовали за коммунистов. Периферия Рима голосовала за э, Лигу и за... Э, По понятным 5, 5 звезд. Потому что на периферии Рима там сосредоточены как раз лагеря миграционные, мигрантов и очень много лагерей, э, таких поселений цыганских, которые на самом деле они не сильно озвучиваются у нас в прессе, да, ну, то есть мы про них практически не знаем, но это та проблема, с которой связываются итальянцы, на которой Сальвини, вице-премьер, от лиги, лидер лиги, постоянно бьет. То есть окраины Рима, и люди сталкиваются с тем, что им постоянно там вот у них а, какие-то возникают проблемы, и они винят в нем цыганские поселения. То есть вот тут это более-менее понятно. Да. Совершенно верно. Вот мигранты и, ну, там, цыгане, как частный случай, но, ну, mm -hmm. ми мигранты, да, это как раз и есть то проявление э, либеральной э, глобализации, которое наиболее очевидно для э, широких масс населения. То есть, э, в целом, глобализация, ну, это такой красивый термин, да, за которым там могут скрываться вполне конкретные экономические какие-то модели и структуры, mm -hmm. но, э, ну, рядовой человек с этим редко сталкивается вот так вот напрямую, да, то есть... Э, там, не знаю, действительно, там, Брюссель разрабатывает э, очень подробные экономические какие-то модели там и так далее, но, но человек с улицы, условно говоря, с ними практически не сталкивается в повседневной жизни, а если сталкивается, то их не узнает. А мигрант это как раз то, что он видит, видит постоянно, да. и то, что влияет на его жизнь. Э, причем влияет в негативном плане, потому что как бы, мало того, что они создают там определенную, на напряжение криминогенной обстановки, да, но еще м, при этом просто м, уровень жизни м, ухудшается, uh -huh. э, просто в силу экономических как раз, причин. Вот, допустим, сейчас <как> во Франции э, проходят массовые э, манифестации, массовые акции протеста э, против повышения э, цены на топливо. Да, топлива, вот это движение, бензин, желтые жилеты. Желтые жилеты, да, совершенно верно. Что они говорят? Они говорят, значит, э, вы нам повышаете цены на э, дизель, э, на бензин. Нам надо ехать, значит, ездить из пригородов э, uh -huh. в города на работу. Значит, у нас, соответственно, будет уходить гораздо больше денег. А куда пойдут эти деньги? Эти деньги пойдут на поддержку мигрантов, новых значит, мигрантов, которых э, и так уже э, больше, чем надо, из-за которых мы в свое время переселились в эти, значит, э, э, ну, загород, за да, чтобы не сталкиваться с ними в городах. Вот. А теперь еще получается, что мы еще не можем из нашего загорода ехать э, на работу, потому что повышается Снова цена на... Да, вот. То есть вот проблема миграции... Это как раз то, что очень сильно подстегнуло этот популистский момент. Именно поэтому то, о чем вы сказали, то, что популисты берут на вооружение националистические uh -huh. лозунги, вот, это вполне естественно, потому что борьба с миграцией – это, по сути дела, отставление национальных интересов. То есть это не, не то, чтобы это было, там, как некоторые говорят, расизм там, и ксенофобия. Да нет, вполне, для европейских наций это вообще не очень серьезная проблема от расизма, да, потому что они на протяжении многих десятилетий живут, в общем, в, привыкли. привыкли, конечно, да. И многие, многие этнические группы интегрировались вполне во французское общество, mm -hmm. и в немецкое и так далее, вне зависимости от расы. Но здесь речь идет конкретно о той миграции, которая сильно осложняет жизнь европейцев, простых европейцев, которые, собственно, вот голосуют за те или иные партии. Вот. И именно поэтому, да, вот э, получается, что популизм, э, вовремя сориентировавшись, значит, взяв в себе э, на значит, вооружение старые, достаточно лозунги, э, крайне правых националистических партий, mm -hmm. вот <coughs> сейчас э, стал другим. То есть, вот это не тот популизм, который был там, не знаю, 20. 30 лет назад. И это не те националисты, которые были э, тогда. Ну, вот. Да. вот, собственно говоря, вот пример Италии. И победа, конечно, такая вот... Э, ну, очень болезненная для Брюсселя, для вообще евро... -экспектуры. Абсолютно. То есть mm -hmm. это их перевернуло. Там же произошло что... А, вот вы говорили, что это не правые, не левые в старом понимании. Это как раз вот калька со слов просто Димайя, Луиджи Димайя, лидера пяти звезд, движения Пятизвезд Момента Чинкостеля, когда после выборов он сказал, мы не правые, мы не левые. Мы уже превзошли вот эти вот старые деления, мы совершенно новое политическое движение. И это на самом деле так, потому что у них даже повестка, с которой они шли, вот в чем-то она совершенно популистская. Потому что там не было конкретной ни политической, ни экономической программы. Там был... Набор отдельных шагов. Мы сделаем там, вот это, мы откажемся от э, золотых парашютов, мы откажемся от системы привилегий экс-депутатам и высшим э, чиновникам, мы э, отменим привилегии там, те, которые вводилось в правительство Ренце, мы будем бороться с безработицей. То есть как, как бы это было обо всем и ни о чем, но... И, и они же говорили, что мы не правые, мы не левые. Но они пришли, и за них проголосовали очень многие. То есть ну, 33%. И в дальнейшем то, что, то, что они объединились все-таки с Лигой, совершенно полярным для них, и даже для самого Дима, вот этот альянс с Альвини, с Северянином, там, Южанина с Северянином. То есть это все какие-то вещи настолько неожиданные, что теперь уже и Брюссель просто ведет себя достаточно жестко по отношению к этому новому правительству, при этом не получая ожидаемого результата. То есть все это давление, оно как бы уходит в, в никуда. То есть она обостряет только противоречия. Ну, сразу после выборов они же вообще пытались, э, ну, они, э, я так понимаю, что, в общем, э, та часть элиты итальянской, которая тесно связана как раз с Брюсселем, угу. с вот, э, европейским проектом, э, вот, она же пыталась, в общем, помешать формированию да, правительства. Да, и вот. блокировали несколько раз. Да, там президент, значит... Э, Накладывал в... вето, не, не будет такого вро Вроде бы, да, итальянский угу. президент, такая фигура, ну, про которую вообще вспоминают, там, раз в год. Вот. А тут он дал себя знать, uh -huh. когда не одобрил кандидатуру там 82-летнего профессора на пост премьера, потому что у него слишком евроскептическая позиция. В итоге он получил, В итоге они получили премьер Конте, тоже университетского профессора, который не менее евроскептик. То есть это какой-то вот неожиданный альянс, и похоже, что и Брюссель не знает, что с ними делать. Вот. Вот это вот очень верное замечание. Брюссель, конечно, в Брюсселе, естественно, и оценивали, и прогнозировали риски роста евроскептицизма, особенно после выборов в Европарламента вот, последних. Но, конечно, такого они не ожидали. Они не ожидали, что будет... Ну, на самом деле, это началось все, конечно, с Брексита, с референдума по Брекситу. Mm -hmm. вот. И вот поднявшаяся волна она, конечно, оказалась для Брюсселя ну, не, не столько неожиданной, сколько они не, не, не могли ожидать, что она будет такой волной, что это будет такой цунами. Ну, вот. То есть э, в каких-то случаях, конечно, европейский проект глобалистский победил. Ну, вот, во Франции, mm -hmm. допустим, выборы семнадцатого года, да, в Австрии, например. В Австрии, когда вот эти были выборы президента, и когда Норберт Хофер значит, от австрийской партии Свободы чуть, э было. чуть было не победил, там буквально же был значит, пересчет голосов, да, там, да, значит, очень... вот голоса по почте, очень там все, значит, но... таинственная история, в итоге победил значит, э от партии Зеленых Александр Вандербеллен, э кстати говоря, с русскими корнями э политик. Mm -hmm. вот. ну, неплохой, судя по всему, дядечка, но, ну, ну, ну, конечно, ни, никоим образом не популист и, конечно, не евроскептик. Вот. И вот интересно, что во время дебатов Хофера с Вандербайленом, Хофер ему прямо говорил, вот за вами стоит значит, небольшая группа элиты, а я выражаю интерес к вот. Популист, вот. Популист да. А вот если уж мы пошли в страну немецкого языка, да, тогда немножко переместимся в Германию, которая на самом деле оплот Евросоюза до последнего момента казалось, что это вообще незыблемо mm -hmm. все. И страна, которая первой всю эту миграционную повестку протуливала и вопросы терпимости, но который случился сначала Кельн. Вы помните события новогодней Конечно. ночи? Вот это, этот резонанс, это скандализация события. Потом э, э, происходят следующие события. И, то есть нарастает напряжение при этом реакции властей в так в должной мере нет. Потом инициативы вот по а, созданию анкер-центров, которые летом начали открываться, которые сначала не принимались, но потом все-таки эти пункты размещения а, устанавливаются. И потом в итоге мы пришли к Хемницу. Не мы, слава богу, ну, пришли. Да. Не мы, немцы, да. Нем, немцы немцы пришли, пришли к Хемницу. К У вас была статья, я помню, на этот счет, который, на самом деле события уже достаточно сильно напряженные, но вот э, в существующем сегодня раскладе они как бы немножко сгладились. То есть напряжение-то существует, оно никуда не делось, просто мы его не замечаем. А, как вы считаете, вот в такой ситуации, когда Зайхофер заявляет, что он готов уйти, да, что вот он сделает свои шаги, которые он считает необходимыми для спасения ситуации, и он готов уйти. Меркель говорит, что она тоже готова уйти. То есть вот оплоты просто немецкой политики э, назревает какой-то там... Непонятно, назревает ли, но возможен раскол ХДС, ХСС. То есть, вот, как вы считаете, кто в итоге придет, и не, не будет ли там как раз вот популистская какая-то партия, так не воспользуется ли она этой ситуацией? В данном случае ФД или может Это быть кто-то другой? Это не исключено. Хотя, конечно, немецкая политическая модель выглядит более резистентной, чем, допустим, итальянская. Ну, вот, но исключать то, что э, АДГ, да, альтернатива для Германии э, воспользуется ситуацией вот этого политического кризиса и сильно э, нарастит свои uh -huh. мускулы э, и увеличит э, свое представительство в э, Бундестаге и вообще э, усилит свои позиции в стране, в политической системе страны, я бы не стал этого исключать совсем, потому что значит, мы имеем дело с двумя э, параллельными процессами. С одной стороны, действительно вот это вот э, не я не знаю, насколько она была непродуманная. Может быть, она была как раз, наоборот, вполне сознательна, но в таком случае как бы непонятно, что, что было ее целью. Политика э, открытых дверей, э, которую Меркель проводила с 2015 -го года, которая реально привела к тому, что Германия оказалась заполнена э, в том числе и нелегальными мигрантами, э, которые со всей Европы туда стекались э, и стекаются до сих пор. С одной стороны, и с другой стороны, значит, вызванный этим рост возмущений и протестов, особенно в восточных областях, вот особенно на территории бывшей ГДР, у меня просто друзья живут вот на территории бывшей ГДР в Ростоке, вот. там, там очень сильны как раз настроения, ну, во-первых, антимигрантские, но это понятно во вторых антимеркелевские, в третьих просто практически там через одного все поддерживают АДГ. Вот. Я думаю, что эта ситуация типична для Восточной Германии в принципе, то что Хемниц uh -huh. случился именно там, uh -huh. это тоже неудивительно, потому что в принципе таких э, эпизодов как Хемница, наверное, можно было бы по всей Германии набрать и в том числе и на Западе. Вот. Но рвануло именно Хемница, потому что, потому что очень мощные позиции у, у, у АДГ, потому что очень большая поддержка. Ну, в общем, правых ну вот опять же вот, правых можно ли назвать ЭДГ популистами нет вот ЭДГ как раз популисты не очень яркие вот. они в значительной степени как раз больше таки ну, националисты да, наверное, традиционные это, националисты, все... да. Вот. это их сила это их слабость Слабость, потому что сейчас время популистского момента. То есть если они как раз значит, сориентируются и пройдут ту же эволюцию, которую прошли, допустим, вот, Лига и Пять звезд, угу. ну, больше всего Лига, потому что Пять они изначально были левые, вот, тогда значит, у них появится больше возможностей для того, чтобы заручиться поддержкой не только на Востоке. Очень непонятно, что происходит внутри самой политической элиты Германии. Судя по всему, происходят какие-то очень мощные подковерные процессы, которые иногда выплескиваются. Вот, ну, как вот этот вот скандал с значит, начальником контрразведки бывшим, которого Меркель вроде уволила, а значит, Зейхофер значит, по потребовал, чтобы его вернули. В угу. итоге значит, его как было, значит, с поста начальника контрразведки сняли, но при этом дали еще более высокий пост в системе МВД. Это было, наверное, ну, для Меркель очень раздражающим шагом. Это было, да, это было в некотором смысле даже оскорбление для Меркель. Вот, и мало удивительно, что после этого она как раз, ну, конечно, мы понимаем, что после не значит из-за этого, но тем не менее, да, вскоре после этого она заявила, что уже значит, больше не будет. Баллотироваться на пост на за констер, прошедший да. год, за прошедший год, да, и там за лето, весну ей пришлось много чего нелицеприятного в свой адрес выслушать. Выслушать, да, и, и много числе, чего элит. пережить. И вот последнее, что значит, с ней случилось, это вот буквально вчера, когда она летела на саммит 20 в Аргентину, значит, с двумя ее самолетами. Mm -hmm. Произошли какие-то странные вещи, то есть первый э, самолет э, совершил вынужденную посадку из-за отказа части оборудования, со вторым самолетом что-то то резервным тоже что-то произошло. У немцев неполадки в оборудовании, это, это, это же неспроста, Два раза. вы считаете? Это же абсолютно неспроста, mm -hmm. и в итоге Меркель добиралась в Аргентину, значит, просто гражданским бортом. Ну, вот. То есть вот, ну, конечно, может быть, да, всяко бывает, и там бывают такие дни, когда все из рук валится там и так далее, но, но вы совершенно правы, у немцев такого быть не может. Два раза подряд. Uh -huh. Ну, тут да. Тогда все-таки я сейчас зайду на тему американскую. Uh -huh. а, вот США, Пос поскольку вы... Очень интересно пишите про американскую повестку. Сейчас прошли выборы у них Сенат в Конгресс. И такое ощущение, что эти выборы они усилили статус-кво, как бы даже. Потому что в Сенате также республиканцы, они даже можно сказать, что свои позиции не потеряли, а укрепили. В Нижней Палате демократы означает ли это, что общество сейчас вот в Америке, оно как бы в том числе по отношению к президентской политике, да, вот не к президенту Трампа, потому что это отдельная история, а я думаю к президентской политике, что оно поляризуется, что оно разделяется на две части, и в таком случае что это будет означать вообще для вот для их внутренней политики для их внешней политики означает ли что, это, что трамп пойдет на второй срок либо что, вот, что, что чего там ожидать вы как американист ну, как э, сама по себе ситуация при которой одна партия э, значит, берет нижнюю палату вторая контролирует э, сенат в общем в ней ничего такого нового нет наоборот Значит, как правило, так оно все и бывает. Uh -huh. Больше того, очень часто бывает так, что вот эти промежуточные выборы, которые в середине значит, срока между двумя президентскими, вот, их обычно партия президента, которая сидит в Белом доме, всегда проигрывает. Ну, не всегда, но в подавляющем большинстве uh -huh. случаев. То есть это прям такой алгоритм. Вот. И то, что республиканцы в общем не просто сохранили контроль за Сенатом, но еще значит, его увеличили, это, конечно, большая заслуга. Ну, кстати говоря, лично Трампа, потому что Трамп приложил колоссальные усилия для того, чтобы поддержать, значит, республиканцев, кандидатов республиканцев на этих выборах. То, что э, потеряли э, Нижнюю палату, ну, да, это, конечно, плохо для республиканцев, для Трампа это плохо, вот, но это очень-очень было прогнозируемо. Вот, как раз если бы, наоборот, еще республиканцам удалось бы удержать э, Нижнюю палату, вот это было бы, конечно, у вот нас была бы сенсация. Но в условиях, когда против Трампа развязана просто такая глобальная война и в СМИ, и такой саботаж в, общем, угу. в судебной системе да. и так далее, ничего удивительного, честно говоря, в этом нет. Значит, что это означает для будущего? Для будущего это означает, что, конечно, шансы Трампа победить на перевыборах, значит, собственно говоря, вот, которые в 2020 году будут, вот, они объективно уменьшились уменьшились, ну просто потому, что как бы, контроль э, демократов над Нижней Палатой он, э, по многим причинам для него э, негативен. Ну, вот В том числе потому, что они сейчас будут прилагать колоссальные усилия, чтобы торпедировать все его инициативы. Ему и так было нелегко, то есть при наличии э, республиканского большинства в э, Палате представителей в Сенате, он не мог практически ни одну из своих инициатив провести легко, а некоторые вообще не смогут. Обамакер, да, вот э, все республиканцы говорили, что мы отменим Обамакер, вот uh -huh. как только, значит, вот вообще Обама уйдет, вот мы тут же отменим обама Обамакэр. Обама ушел, выбрали Трампа, Обамакэра не, не, не... Забыли. Они не забыли, они э, получилось так, что они не смогли его, э, Трамп не смог его э, отменить, потому что сами республиканцы как бы голосовали по-разному. Вот. Не, э, не удавалось обеспечить большинства... Два раза не а, Вот В итоге они там приняли компромиссный вариант. Но вот это очень яркий показатель. То есть э, Трамп настолько раздражающий был э, первый год значит, для самих республиканцев значит, ага. президент, вот, что они были не готовы его поддерживать. Потом у него это получилось. Он обеспечил себе э, реально поддержку большинства в республиканской партии. Он переделал это. Некоторые даже эксперты американские говорят, что теперь это не республиканская партия, а трампистская партия. Его стали поддерживать как бы, э, ну, практически все фронтмены э, республиканцев, особенно после смерти Маккейна, когда Маккейн э, все-таки отошел в мир. А Маккейн был самым таким яростным противником Трампа среди республиканцев. Вот. Все получилось. Но тут они как раз значит, проиграли, э, ну, условно проиграли эти вот промежуточные выборы и потеряли uh -huh. контроль над Нижней Палатой. Э, что касается поляризации, поляризация была э, давно. Выборы здесь ничего не поменяли. Выборы немножко показали, что Трамп теряет поддержку в ряде э, штатов ржавого пояса, который за него голосовал в 2016 году. Это вот индустриальные районы э, Америки. Это плохо, но это тоже э, объяснимо, потому что, во-первых, он не смог выполнить многих своих обещаний предвыборных в силу э, значит, сильного сопротивления э, Конгресса. Во-вторых, на выборах 2016 -го года в ржавом поясе за него пошли голосовать люди, которые не голосовали никогда до этого. Ну, вам лет 15 не голосовали точно. Это вот потерянные избиратели, которые... Ну, как, чтобы вытащить их uh -huh. из их, значит, этих там домиков, не знаю, трейлеров там, где они там живут, вот, нужны какие-то, ну, сверх необычные обстоятельства. Вот за Трампа они пошли проголосовали, а на промежуточных выборах они просто не пошли, вот, поэтому, как бы, ну, ну просто не пошли голосовать, не то, что там за Трампа, а просто, вот, ну, им это неинтересно, вот. Поэтому демократам удалось часть вот, значит, штатов ржавого пояса перетянуть на себя. Что будет в 2020 году сказать сейчас, конечно, очень сложно и почти, что, наверное, нереально. У демократов нет сейчас пока никаких ярких фигур, которые они могли бы выставить. Ну То есть они есть яркие фигуры, но они настолько неконсенсусные, вот, что сложно говорят, что, может быть, пойдет Мишель Обама. Вот. Но это mm. будет, конечно, интересно. Ну да, почему нет? Если бы она была еще и латиноамериканкой, было бы еще интереснее. Это мы еще, я думаю, успеем до 2020 года поговорить. Сейчас ясно одно. Значит, То, что мы называем популистским моментом в Европе, в Америке, в общем, на данный момент выдохлось выдохлась. Пик был в 2016 году, когда uh -huh. избрали Трампа. Вот. Дальше у него пока не получается реализовать ни одну из своих больших таких вот идей. Ну, вот типа строительства Великой Мексиканской Стены, например. Вот если бы он построил стену, ну, или хотя бы начал строить стену, да, вот его бы, конечно, просто видимые миру акции резко пошли бы вверх. То, что у него получается все с экономикой, это очень здорово, это очень хорошо, как бы, но это далеко не всем видно. Вот. Угу. Нужна очень большая работа пропаганды, чтобы... СМИ, которые все против а него, которые да. не освещают. Абсолютно. Да. Понятно. А вы будете писать продолжение политической биографии Дональда Трампа? Я угу. надеюсь. Э, скажем так, э, работа над этим идет. Вот. Есть даже э, предварительное рабочее название э, книжки. Вот. Но тут очень много зависит ведь, э, от того, будет ли то, что называется социальным заказом. То есть материал, «Угу. в общем, э, материала очень много. Вот. Части, э, которые публиковались, допустим, на некоторых сайтах, такие как вот, политаналитика, вот, э, там, ну, такие документально-детективные истории. как Да, yeah, у его... вас даже если их собрать из статей, right. уже... Да, уже часть книжки будет. У да. Так что, в общем, ну я боюсь говорить, чтобы не сглазить, но э, работа такая ведется. Будем надеяться, что мы увидим такую книгу. И в одной из следующих бесед все-таки это обсудим. Спасибо большое. А с нами был писатель, публицист, автор политической биографии Дональда Трампа и Марин Липен, Кирилл Бенедиктов. Большое спасибо. Большое спасибо, Лиле. До новых встреч.